Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим летний салат с творогом. Для этого нам понадобится творог, яйцо, огурец, помидор, майонез, перец черный, соль и, конечно же, зелень. Разми... Пока отвариваются яйца, разминаем творог. И, конечно же, нарезаем помидоры, зелень и огурец. Заправляем наш салат майонезом. Перемешиваем и можно кушать. Приятного аппетита!